Верховная Рада Украины запретила русскую музыку в медиа и общественных пространствах. Как вы относитесь к этому? Отрицательно. Отрицательно. Смешно. Отрицательно. Как считаете, нужно? Учение прав человека. Ну, это же ненормально просто, я считаю. В Украине отменила? Да. Нам, нам вообще разницы нет, если честно. Нет, ну, разве особенно, можно конечно, но... такое вообще? Хотела по-другому сказать, но воздержусь. Они где запретили? У себя запретили? Ну, лично на меня это никак не влияет, потому что я живу в России, и э, то, что я не слышу на Украине русскую музыку, я не ощущаю этого. Конечно, отрицательно. Как думаете, что-то стоит предпринимать в ответ? Да что мы можем предпринять здесь? Да ничего мы не можем предпринять. Пока не очнутся сами, Толку не будет. Ну, смешно. Куром на смех. Так и относимся. Нужно что-то предпринимать нам в ответ? Ну, что-то предпринимать нужно, но аналогичные, симметричные меры предпринимать не нужно. В ответ не надо. Нет, не надо. Пощадить их надо, <связать> пожалеть только. Нет, не стоит, зачем. У нас-то украинская тоже музыка, в принципе, не играет сильно. У нас даже до этой всей ситуации не было украинской по радио, например, музыки. Вот, поэтому, <связать> не знаю, мы как-то лояльно относимся. Да, да, нет, нет, мы такие, мы... Низкие чины, поэтому, как нам сказали, так мы и делаем. Я думаю, нет, надо быть умнее. Да я думаю, не нужно просто уподобляться тому, что они делают. Зачем нам нужно быть сам? Нет, я думаю, что не нужно. Как мы можем повлиять на людей, которые имеют свои взгляды? Им нравится так, пускай так и делают. Вот точно здесь украинское запрещать нельзя, вот это точно. А вот то, что они творят, это их дело. Вся штука в том, что, я боюсь, как бы не включился, включилась ответка со стороны российских официальных органов. Но вот и что я имею в виду? В Крыму есть центральная республиканская библиотека Ивана Франко. Иван Франко известный деятель левого движения. Его нельзя причислять к там, украинским националистам и так далее. Вот сейчас собираются поменять название библиотеки с имени Ивана Франко ее хотят переименовать в одного из деятелей, скажем, российского, вот, скажем, национализма еще 19 века. Ну то есть официоз российский подразумевает усиление украинского российского национализма. Официоз украинский подразумевает усиление украинского национализма. Разумеется, там это более ярко выраженная тенденция, но и эта тенденция плохая, что у нас, что у них.